Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о проверяющих. Это видеоответ для Евгения, можно так сказать, но ну и всем остальным тоже будет интересно. Смотрите, значит, получается, есть проверяющие от города, они приезжают там ну, как минимум, наверное, три раза, насколько мне известно. Сначала там, если по фундаменту и так далее, потом, когда, грубо говоря, каркасный дом, весь каркас, тропила, ферма, все это сделано, тоже приезжают, проверяют. От города, и потом уже будет принимать в окончательном. То есть окончательная приемка тоже будет городской. Это вот как минимум три раза приезжает. Но есть еще и второй проверяющий тот, который от города, ой, от заказчика, который заказчик сам нанимает, он обязан по закону нанять этого проверяющего. Потому что на основании его подписи и так далее уже приходит городской. И он подписывает уже после него в соответствии. Вот. Поэтому. С этим проверяющим, вот именно как бы от заказчика, то тут э, такие сложности есть. Их большое количество, какие будут договорные отношения между клиентом, ну, заказчиком и этим человеком, тоже непонятно. Какое количество, то есть кто-то берет больше, кто-то ради того, чтобы просто, вот, ну, лишь бы ну, было все нормально, ну, и, грубо говоря, только основные моменты, где нужно подпись поставить. Все. Есть такие варианты, а есть и те, которые... Ну, скажем, там, возможно, какой-то проверяющий, он там берет побольше денег, но заказчик, допустим, я хочу, чтобы было вот там на каких-то этапах там или еще что-то, они между собой могут обсудить, обговорить. Ну, такое тоже может встречаться. Ну, то есть это все равно такая свободная. Плюс э, сам заказчик может ну, что-то увидеть и сказать, либо претензия, не претензия. Плюс э, прорабы, которые приезжают от нас, да, тоже они смотрят и видят, если кто-то что-то, ну, скажем так, делает неправильно, они тоже будут делать замечания и требуют, чтобы исправили, либо переделали, ну, как-то так, в таком варианте. Плюс приходит еще, ну, эта контора уже сама заказывает, скажем так, продувку дома, потому что это по закону обязательно нужно сделать, и замеры влажности бетона. Потому что вот когда делается продувка дома, если все нормально, то все нормально. И этот же человек, как правило, делает замеры по влажности бетона. Он делает замер, и только после того, как он разрешает, ну, скажем так, бетон, да, все как бы достаточной влажности, ну, достаточно высох, не так много там осталось, либо какая то там процентное соотношение, он, по сути, дает право плиточнику делать гидроизоляцию потом делается гидроизоляция гидроизоляцию то же самое там проверяющий может брать тесты и так далее там все зависит вот по таким мелочам то есть тут друг за друга все цепляются и это все сложно электрики у них свое вентиляция у них свое будет зависеть от скажем так вот эти просто, ну, их много, но они по, каждый по-своему в каких-то этапах. И, то есть я могу вообще, по идее, не видеть даже проверяющих. Если элементы сделаны, я уже захожу, несущий каркас готов, то у меня, по идее, ну, скажем так, иногда вижу, иногда не вижу. То есть они могут приезжать и без меня, либо когда я уезжаю отдыхать и так далее. То есть, ну, не могу сказать... Четко, вот чтобы у меня там был какой-то пунктик, вот это сделал, остановись, там пришел человек, что-то вот он расписался, и так далее. И потом ушел. Но бывают такие случаи, когда, допустим, мы тут быстрее паровозы бежали-бежали, бабах, допустим, вату все закрыли, пароизоляцию. Ну и на следующий день собирались делать уже гипс зашивать. Проверяющий бабах. Прорабу прораб мне и говорит, что снимайте вату, он хочет проверить полностью пароизоляцию. Потом укладываешь вату, он хочет проверить полностью вату. И то есть вот, разные могут быть ситуации, могут быть вот, абсолютно разные. Но как правило, все равно проверяющие некоторые встречаются там по второму разу, они заходят, видят, ну и опять же, вы можете себе представить, когда э, человек заходит и он видит сразу же по обстановке, что люди понимают, что они делают, или они тренироваться пришли. Поэтому вот здесь такая ситуация. Это Я говорю, что про частное домостроение, каркасное. Примерно таким образом. Подписывайтесь на телеграм-канал, вступайте в группы, все, что есть в описании, можете туда вступать. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.